Мы прибыли в Павловскую, бывшая Часовицкая. Баньки все были вон там, в час в кустах, вот в бани. Бани вот здесь все были. Я, я да, да, почему Постараемся, наверное, до вашей да да да да, да, да, да, да, едем. Вон там позагорать можно. На дровах? На дровах. Света романтичный человек. Она на я не Вот дом стоял Вон дом стоял И вот дом стоял Там стоял клуб О! Здесь был дом Саладиных, который сейчас в Сюме Тут был клуб и церковь Там вторая улица Здесь была дорожка, которая шла в Верховье чего? У нас в 50 рублей, 50 тысяч сотка. И что, тут так же, что ли, 50 тысяч сотка? Да. Но государство наше... Не, на нашу пенсию мы тут точно даже на сарайку не припутаем. Ага. Это вот сейчас там оно Только по развивкам узнал же. Вот вроде развилка, вроде это место. Все, пустыня. Ну и какие белые Да, все нормально. Вот народ кусуется. Часовьевская. Да, ну все, поймите, что осталось. Да, говорят, тут все мое и мое, все Дядька У меня же одна, на